Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня мы разберем работу одного любопытного акустического устройства, которое изобрел в начале 50-х годов американский физик и метеоролог Бернард Ваннигут, между прочим, брат Курта Ваннигута, знаменитого писателя, автора романов. Колыбель для кошки и бойня номер 5. А устройство это очень простое. В моем исполнении оно выглядит так. Здесь баночка, и в баночку вставлена трубка по касательной. А вторая трубка вставлена в крышку этой банки. Я их свинчиваю. А теперь подую в касательную трубку. И раздается характерный свист. А нам надо объяснить происхождение этого звука. И понятно, что здесь мы имеем дело с одной стороны с аэродинамикой, поскольку речь идет о воздушных потоках, а с другой стороны с акустикой, поскольку речь идет о формировании звука. И я начну свои рассуждения с аэродинамики. Вот изображен наш свисток. Воздух влетает через входную трубку и, поскольку он влетает по касательной, вращается внутри банки. А потом этот вращающийся воздух уходит в выходную трубку. здесь он должен вращаться все быстрее и быстрее. Потому что э, это движение ну, с какой-то степенью точности подчиняется закону сохранения момента импульса. Произведение плотности на скорость вращательную, на радиус вращения есть величина постоянная. У нас радиус в несколько раз уменьшился, значит линейная скорость вращательного движения в несколько раз увеличилась. Ну а поступательная скорость на входе и на выходе, конечно, одна и та же, раз у меня трубки имели один и тот же диаметр. Так что здесь у меня воздух просто втекает, а здесь вытекает с той же скоростью и очень быстро вращается. Его линейная скорость, как мы уже сказали, в несколько раз выросла. А что касается угловой скорости, то есть частоты вращения, вот по сравнению с тем, как воздух вращался в этой банке, здесь у нас, во-первых, есть Линейная скорость в числителе, она в несколько раз выросла. А во-вторых, есть радиус в знаменателе, он в несколько раз уменьшился. Так что угловая скорость растет, ну, грубо говоря, вот в квадрат того отношения входного и выходного радиусов. Это очень и очень быстро. Отсюда должны вылетать очень мощные вихри. Чтобы визуализировать это вихревое движение струи, я поставил перед выходным соплом свистка легкую бумажную вертушку, закрепленную на иголке. Подуем в трубку, и вертушка разгоняется до очень приличных скоростей. Я заснял вращение вертушки на скоростную камеру, снимавшую тысячу кадров в секунду, и увидел, что вертушка совершает один оборот за 5 кадров. То есть она делает 200 оборотов в секунду. А вихри на выходе из трубки очевидным образом вращались еще быстрее. Про воздушные потоки и вихри мы поговорили. Теперь пора переходить к акустике. Ну и с этой целью, конечно, надо прежде всего записать звук и проанализировать его. Я присоединил к нашему устройству микрофон, давайте дунем, и мы видим на спектрограмме главный пик на частоте 3130 герц и два пика на кратных частотах, вторую и третью гармоники. Значит, когда я дую в это устройство, что-то здесь колеблется, 3100 раз в секунду. Ну, и если с такой частотой вращается воздушный поток, вращаются вот эти вихри, то это, конечно, очень круто. Мы с таким простым устройством получаем такие частоты. Ну, и можно сделать еще один опыт. Взять и дунуть не сразу резко, а по нарастающей, потом по убывающей. Вот так. И посмотреть на спектрограмму развернутую во времени. И мы видим на верхнем графике нарастание громкости сигнала, а потом убывание громкости, а на нижнем графике нарастание частоты сигнала и последующее убывание. Так что максимальная частота, которую я способен выдать, это 3200 герц, ну и 6400 для второй гармоники. И получается, что чем сильнее я дую, чем больше воздуха пропускаю через свисток, чем больше скорость воздуха на втекании, тем громче сигнал и тем выше его частота. И этот результат, конечно, соответствует элементарной теории вихревого свистка, Поскольку частота, с которой воздух вращается в выходной трубке, в конечном счете пропорциональна скорости, с которой воздух втихает во входную трубу. Пропорциональность скорости втекающего в свисток воздуха и частоты звука, издаваемого свистком, конечно, хочется проверить в эксперименте. И с этой целью я собрал вот такую установку, соединив свисток с воздуходувкой. С помощью трубки Вентуре будет измеряться объемный расход воздуха, а потом я его пересчитаю в скорость воздуха в входной трубе. А частоту звука я, как и в прежних экспериментах, буду как бы измерять, записывая звук с помощью микрофона и делая преобразование фурье. Ну, конечно. Сама воздуходувка тоже порядочно будет в этом опыте. Но, тем не менее, микрофон стоит недалеко от выходной трубки, и поэтому он будет писать в основном именно звук, издаваемый свистком. И я буду регулировать расход воздуха, смотреть, какие при этом частоты получаются, и посмотрим, что у нас выйдет на графике. Вот экспериментальные точки. Скорость в этом опыте менялась от 10 до 30 метров в секунду. Соответственно, частоты от 700 до 2400 Гц. И точки, конечно, хорошо ложатся на прямую, Правда, прямая почему-то не проходит через начало координат. Я подозреваю, что это связано с калибровкой э, трубки Вентуре. Ну и еще хочется сказать что ртом-то я выдувал 3200 Гц. И это означает, что когда я дул ртом, я достигал скорости 40 метров в секунду в трубке. Но, правда, в течение небольшого времени. И понятно, что после того, как этот свисток откалиброван, его можно использовать как расходометр. Мы свистим в него, записываем звук, и знаем, каков был расход воздуха, а если проинтегрировать, то мы знаем и полный объем легких, которые я смог выдохнуть. Получается такой спирометр. И на этом принципе основан настоящий медицинский очень простой спирометр. Ребенок свистит в него звук. Записывается на смартфон, там же обрабатывается, тут же знаем, каков был максимальный выдох и каков был полный объем выдохнутого воздуха. Это очень полезно при наблюдении за астматиками. И кстати, некоторые исследователи делали с этим свистком опыт, прогоняя через него не воздух, а воду. И у них свисток тоже свистел. Попробую я сделать опыт с водой тоже. И вот что у меня получилось. Но, ну, к сожалению, э, свист я так и не услышал. Наверное, скорость воды, подаваемая из э, водопроводного крана, была недостаточно высокая. Но зато я увидел, как вода разлетается по конусу. Ну, оно ведь и понятно, поскольку она вращается и вылетает из трубки. Дальше ее уже ничто не ограничивает, и центробежная сила ее расшвыривает. А между прочим, ведь воздух, по-видимому, вылетая из трубки, тоже должен разлетаться по аналогичному конусу, попадая на свободу. И кажется, что мы все теперь обсудили и поняли, как работает вихревой свисток. Но в действительности мы только подступились к главному вопросу. Ну да, отсюда вылетает струя из соплая, она вращается. Но ведь чтобы создавать звук, надо наносить по воздуху периодические толчки, вот эти самые, 3200 толчков в каждую секунду. А откуда берутся эти толчки? Ведь просто вращающаяся струя еще не толкает воздух. Что наносит эти удары? Ну, надо думать, что этот вопрос... Не самый простой, но очень интересный. И я думаю, что у нас есть возможность обсудить его в комментариях к этому ролику на YouTube.